Всем здорова! Верю. Вторая часть челленджа съесть за 120 секунд. Нам посоветовали съесть гамбосики. 10 гамбургеров за 10 минут. А, нет, 5 гамбургеров было за 10 минут. Нет, 10 гамбосов за 5 минут было, короче. Но мы не укладываемся в рамки проекта, так что я решил съесть 5 гамбосов за 2 минуты. Посмотрим, что из этого выйдет. Это Черт что-то. Вода да, у них есть например. У меня есть вода с собой. Да? Да. Это выглядит так долго. Тупой медленный соник Смарт-бой такой тыкает А че здесь все ставить-то? Е-бой Выше, ниже Оп-твой Ч по. Просто жадно, жадно, выхватывает Некто ничего не оставлю Ну взяли только пять Так, верни один О нет, это уже <смех> какая-то Нельзя так делать Короче, Короче время готово Подождем. Гамбосы почти распакованы Вода на месте ну, Игрок первый Приготовится Дрищ Ой. Время так, водичку. водичку открыл Гамбосы готовы? И начинается Я это готов. все через три, две, одну... <связать> это был бы иск Осталось Один И второе. Один гамбот остался <связать> Почти спрятал один <связать> Что скажешь по этому поводу Мне кажется, надо менять уже название челленджа Потому что не укладываешься Ни ты, ни я Я скажу, это вообще зверская тема <связать> На самом деле очень и очень сложно Челюсть элементарно устает жевать. Вот первый гамбоз. Вроде хорошо пошел вообще. О, нифига, я во время укладываюсь, А потом челюсть начинает подводить, не меть Не протолкнуть пищу вообще в желудок. Только напорим вот я Специально затолкнул. Короче, это называется, не повторяйте это дома. И вообще это лучше не делайте, а то у вас будет... Да, не надо... Проблемы желудка желудком. Еда. Еда очень плохо усваивается. Да вообще не надо есть гамбос и всякое такое. Ну да, вот, если начинать с этого, то да, гамбоса лучше не есть. Фу. Не, ну за три минуты я бы съел, наверное. Но тогда Не получилось. Ставим лайки, и подписываем. Короче, если вам понравился видос ставьте лайки подписывайтесь комменты комменты отписываем что нам съесть следующим ждем ваших комментариев которых не будет как всегда и до новых встреч Like the sun, but feel like the rain Yeah, your head stays numb, but your heart feels pain You wanna stay young, but you feel the time change And I know it sounds dumb, but I feel the same way I wanna be the one that can take away your pain